Владимир, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ермак Владимир Алексеевич. Я являюсь инструктором по медицинской подготовке и оказанию первой медицинской помощи на поле боя, курса тактической подготовки «Воин». Сегодня мы с вами рассмотрим тему «Средства оказания помощи на поле боя и комплектация аптечек». Немножечко коснемся отличий военной медицины от гражданской, Потому что в гражданской теме, допустим, мы руководствуемся 477 приказом Минздрава, РФ в военной медицине, мы руководствуемся только целесообразностью и своей совестью. Итак, средства оказания первой помощи на поле боя. Начнем с средств остановки кровотечения. Первое, самое распространенное, то, что по штату, положено нашим военнослужащим, это жгут эсмарха. Средства вполне себе работоспособные, надежные, зарекомендовавшиеся себя годами, но есть одна небольшая особенность. А жгут боится излишнего натяжения и может неожиданно порваться в самый неподходящий момент. Соответственно, жгут перед использованием во-первых, должен быть правильно собран, правильно подготовлен. Во-вторых, мы ни в коем случае не пользуемся жгутами в боевой обстановке, на которых мы тренируемся. Для приведения жгута в боевое положение мы можем взять... ...отрезать лишние дырки. Очень рекомендую... Пластмассовые вставочки поменять в такое положение привести, чтобы у нас между вставками дырок не было. Многие рекомендуют эти вставки убирать вообще. Я рекомендую их обставлять, потому что когда руки в крови, когда руки в грязи, когда они замерзшие, вы жгут можете просто элементарно не удержать. Эти вставочки позволят вам жгут затормозить. Без дырочек он замечательно выполняет свою функцию. Очень советую не пренебрегать и в наличии иметь. По количеству мы это дело говорим, когда коснемся комплектации аптечек. Следующее штатное средство, которое тоже получают военнослужащие. Это жгут Альфа или жгут Бубнова. Тоже Замечательное средство, вполне себе рабочее. Многие его ругают, говорят, что нельзя перетянуть крупную ногу, не хватает его длины. Я скажу так, кто говорит, что не хватает длины, у него просто не хватает сил. Нормально растягивать жгут. И если его достаточно хорошо растянуть, перетянуть можно даже бегемота. Отличается он от жгута эсмарха способом фиксации. Подробно сильно останавливаться на этом не буду, но есть у него такая замечательная петелечка, благодаря которой мы жгут фиксируем. Делается это приблизительно так. Замотали, замотали взяли петелечку, завязали за хвостик. Все, жгут зафиксирован. Не буду сильно останавливаться на способах наложения жгута, на нюансах. Пока просто продемонстрировал, просто чтобы было понятно, как фиксируется. Следующее средство уже не штатное, но тем не менее, очень тоже хорошо работающее. Так называемые силиконовые жгуты. Выпускают их 2-3 компании всего. В отличие от жгута эсмарха, не рвутся вообще. Очень хорошо устанавливают кровотечение. Конкретно эта моделька, жгут так называемый шершавый мармелад. Импровизированные средства остановки кровотечения. Фитнес, резинка, эспандер. 2 сантиметра шириною, 2 метра длиной петля. Режем пополам, получаем 2 метровых куска. Очень скользкий, очень травматичный. Очень больно, когда накладывается. Но тем не менее, особенно по зимней одежде, Работает замечательно. Кровь останавливает. И если вы сможете наложить, все будет хорошо. И последний представитель, который у нас на данный момент есть на обзоре. Жгут, точнее, если говорить правильно, бинт Мартинса. Не предназначен для остановки артериального кровотечения. Многие берут, покупают Потом для них оказывается сюрпризом, что использоваться этим бинтом для остановки артериального кровотечения нельзя. А чисто теоретически, можно, конечно, на практике нельзя, потому что, во-первых, он для этого не предназначен, во-вторых, если вы его вдруг уроните, в таком положении вы просто намотаете на руку себе резинку или на ногу. Но так себе способ остановки кровотечения через зимнюю одежду, скорее всего, не сработает. Хотя профессионалы пользуются в некоторых случаях можно. Следующее средство остановки кровотечений — жгуты, турникеты. Впервые эти закрутки, насколько мне известно, появились в Красной армии в сорок третьем году. Были сделаны из киперной ленты с деревянным воротком последующие были забыты, не знаю из-за чего, то ли дороговизна производства, то ли какие-то другие причины на вооружение взяли американцы. Принцип работы такой, что накладываем, опять-таки сейчас не буду останавливаться на правилах наложения, у нас чисто демонстрация работы средств. Накладывается, крутится вороток. Защелкивается врага, фиксируется хвостик, пишется время наложения. Вещь замечательная, вещь рабочая, но не гарантирует остановки кровотечения из нижней конечности. Иногда нужно наложить пару таких турникетов, чтобы из ноги остановить кровь. Наша отечественная разработка, плод нашего сумочного гения. Вещь замечательная, вещь хорошая. Я как медик его очень люблю и уважаю, но имеет свои особенности. Особенности заключаются в механизме поворота воротка. Если жгут американские, китайские жгуты КЭТ мы крутим вот так, то здесь... У нас вот такой хитрый механизм поворота. Перетягивается до полной остановки кровотечения гораздо дольше. Многим это не нравится, многие предъявляют это как претензию. Мне, как медику, удобно с ним работать, когда я меняю жгут на давящую повязку очень плавненько, могу ослаблять давление, чтобы не сорвало тромб. общем-то. Но как медику работать удобно еще на нем есть циферблат который подразумевает установку времени И если вы такой штукой обзавелись рекомендую сразу его просто срезать потому что просто вводят в заблуждение медиков которые получают раненого с таким жгутом никто не понимает устанавливали не устанавливали случайно сбили или изначально был неправильно установлен поэтому правило наложение жгута при наличии такого цифербулата не меняются. Мы в любом случае пишем время наложения на самом жгуте, на щеке под глазом, вообще скажу для медиков особенно все манипуляции, введенные препараты, время наложения жгута, все что делаете с раненым все пишется вот здесь. На лбу писать не надо, там шапка, там пот, вытираются смахивают, все равно ничего не видно. Время наложения жгута дублируем и здесь, и на жгуте, и если есть еще какая-нибудь белая повязка, там что-то наложено дополнительно, на ней тоже на всякий случай напишите время наложения жгута. А, почему это важно? Если ко мне на пункт сбора раненых поступает раненый без времени наложения жгута, а, я ему жгут не снимаю, отправляю в эвакуацию со жгутом, независимо от того, кто бы мне что не сказал, потому что в бою время течет совсем по-другому. И могут сказать, да наложили только что, а на самом деле прошел час или два. Еще одно импровизированное средство остановки кровотечений. Мы к нему будем часто возвращаться. И я настаиваю, чтобы у всех в аптечке была обязательно медицинская косынка. Вещь незаменимая. На данный момент сейчас мы ее рассмотрим. Как средство остановки кровотечения. Взяли косыночку, замотали, завязали, допустим, вокруг ножки. Выбили шомпу с автомата, вставили, закрутили. Работать будет. Кратко коснусь общих принципов наложения жгута. В отличие от гражданской жизни, где мы жгуты накладываем только в крайнем случае, золотым стандартом является давящая повязка, либо давление на рану. В боевой обстановке жгут мы накладываем при любом ранении. Пропитывание одежды кровью уже является показанием для наложения жгута. И в отличие от гражданской жизни жгут в боевой обстановке мы накладываем всегда максимально высоко, максимально туго. Разбираться, нужен был жгут, не нужен, можно ли заменить его давящей повязкой или провести там понаду раны. Это все будут медики на пункте сбора раненых. Простой боец не обладает достаточной квалификацией, чтобы локализовать точно ранение и определиться, нужен жгут или не нужен. Да, 50% наложения жгутов не необоснованное, но кому-то это спасает жизнь. Есть еще одно замечательное средство остановки кровотечений, но это уже больше, когда мы проводим ревизию жгута для тампонады раны. Гемостатические порошки, гемостатические бинты. Долго на этом останавливаться не буду, скажу только вкратце. Гемостатические порошки не используйте вообще, нет у вас ни навыков, ни понимания, как это работает, и тем более опыта. Попадет в глаза, ветром раздует во время высыпания в рану, получите переключение дня на 2-3. На если рана должным образом не подготовлена, не осушена, применение порошка не имеет никакого смысла, он просто вымывается. Применение гемостатического бинта, да, имеет смысл. Но если вы умеете проводить тампонаду раны, в общем-то, ну, что простым бинтом, что бинтом с гемостатиком, грамотный специалист кровотечения остановит. Единственное его преимущество проявляется при большой кровопотере когда недостаточно работы факторов свертываемости крови за счет положительного заряда хитозана, это элемент, из которого состоят гемостатики, и отрицательный заряда эритроцитов образуется эритроцитарный сгусток. И, в общем-то, он плотненький довольно-таки, и не имеет значения уже как работы фактора свертываемости крови. Да, это нам повышает вероятность остановки кровотечения по сравнению с обычной тампонадой процентов на 15-20. В некоторых случаях это критично. По большому счету, если кто-то собирает себе, будем касаться комплектации аптечек, не кладите, не тратите деньги. Стоит это все сейчас немыслимых каких-то денег. Почему вы им не воспользоваться не сможете, объясню чуть дальше. Следующее средство первой помощи касаются дыхательных путей. Назов воздуховод. Вещь в себе придумана американцами для использования на поле боя. Сейчас они же потихонечку от него отказываются. Во-первых, он подбирается строго под размеры э, пострадавшего. Если он будет хотя бы на сантиметр короче, он не сработает. Если он будет на сантиметр длиннее, наделайте делов. Э, при установке его тоже надо обладать определенным опытом. Вот такой мягенький, просто может свернуться в пазухе, не сработать. В общем, вещь абсолютно бесполезная, тоже не тратить деньги в боевой аптечке. Она вам, как простому солдату, не нужна. Оров Орофарингеальный воздуховод или воздуховод Гвидела предназначен тоже для контроля состояния дыхательных путей. Вставляется в рот, поворачивается, поджимает корень языка, тоже обеспечивает э, дыхание. Но предназначен он совершенно для другого. Это больше для подключения уже аппаратов. Может вызывать рвотный рефлекс, э, тоже подбирается строго по размеру на каждого человека. Тоже никто не знает, как им пользоваться, никто не умеет. Абсолютно бесполезная, ненужная вещь в вашей аптечке. Все это придумано для того, чтобы человек не задохнулся. Когда раненый или в гражданской жизни пострадавший лежит без сознания, на спине западает, расслабляются мышцы, западает нижняя челюсть, тянет за собой корень языка, надгортаник перекрывает дыхательные пути человек задыхается умирает вот это все изначально вроде бы как рассчитано на то чтобы этого избежать на практике делаем проще переворачиваем бойца если есть время в стабильное боковое положение если нет времени просто переворачиваем его вниз лицом следующее у нас по дыханию средство помощи окклюзионная наклейка предназначена для закрытия ран грудной клетки. Что такое пневмоторакс, тоже сильно объяснять не буду. Кому интересно, можете на наших курсах учиться, расскажем, все покажем. Объясню, почему в таком кратком формате рассказываю. Мы сейчас работаем с мобилизованными военнослужащими, и один день, целый полный день с утра до ночи, мы учим их только правильно накладывать жгут. Поэтому детали, нюансы рассказывать не буду. Принцип такой, что клеевая поверхность, отклеили, здесь клапан, наклеили на рану. Воздух в случае проникающего ранения грудной клетки внутрь не попадает. Если что-то попало внутрь, выходит наружу через эти отверстия. Это вкратце. По необходимости, если есть возможность, купите, пускай лежит. Если нет возможности, не надо там лезть в кредит, тратить последние деньги на покупку таких вещей. Все это делается элементарно перевязочным пакетом, точнее упаковкой от него или лейкопластырем. Поэтому я считаю, что вещь должна быть в аптечке. Но это не самое необходимое, что должно быть. Дальше средства перевязки. Стандартный перевязочный пакет времен СССР. Вещь замечательная, вещь рабочая. Скрывают некоторые вот так. Если есть время, очень сильно рекомендую скрывать вот так, не сильно портя наружную упаковку. Во-первых, она у нас может служить импровизированным столиком манипуляционным для того, чтобы положить на грязную землю что-то чистое. Во-вторых, мы можем использовать ее как окклюзионную наклейку вместо специализированной. Причем можно разорвать на две части, на входное, на выходное отверстие при наличии. Замечательно работает. В пакете есть булавочка. Булавочку очень сильно рекомендую сразу спрятать. Потому что булавочка вещь нужная. Будете растяжки ставить, пригодится. Но это уже другая тема. Прорезиненная упаковочка герметичная. Бумажная упаковочка. Дальше у нас... Две ватно-марлевые подушечки на бинте. Чем хороша конструкция именно вот советских перевязочных пакетов? Если у нас ранение небольшое, мы можем просто положить подушки и прибинтовать. Если у нас ранение сквозное, мы можем одну подушечку положить с одной стороны, другую подушечку положить с другой стороны и прибинтовать. Если у нас абдоминальная травма, мы можем сделать из нее абдоминальный бандаж. Развернуть две подушечки. Владимир, прошу прощения, абдоминальная травма это живот, да? Это живот, да, да. да, да, Положить на животик, прибинтовать. Детали полить физраствором, там, водичкой тоже. Сейчас мы этого касаться не будем. И вот тем у нас немножечко просто дать ознакомление со средствами Оказание первой помощи. Вещь полезная, вещь нужная, очень сильно рекомендую иметь. Стоит копейки, если нет возможности покупать дорогущие, ну скажем так, вот это вот можно найти еще где-нибудь рублей за 130 купить можно, причем в современном исполнении, довольно таки свежего срока годности. Израильский бандаж, сейчас их коснемся, будет стоить э, в 10 раз дороже. Где-то от 1300 до 1500. Современная версия, так называемый Сердюковский пакет, АВ-3. Многие его не любят. Э, его не любят, скажу так, те, кто не умеет им пользоваться. На самом деле, много очень сейчас на YouTube информации, много обзоров всяких средств первой помощи. Мое мнение такое, что все средства оказания помощи все работают. Вопрос в квалификации специалиста, который их применяет. Почему не любят? Говорят, что он ничего не впитывает. Замечательно, он все впитывает. Вопрос в конструкции подушки. Первый слой атравматичный, который по идее не должен прилипать к ожогам, к ранам сильно. По сути, капроновая сеточка. Второй слой, впитывающий. Да, он тонкий, но тем не менее он впитывает. И третий слой, влагозащитный, предназначен для, для защиты раневой поверхности от атмосферного воздействия. Что делают неопытные бойцы или, не дай бог, неопытные медики? Берут при небольшом ранении, вот так залепили. Потом говорят, он ничего не впитывает. Да, он ничего не впитывает, потому что вот эта поверхность предназначена для того, чтобы ничего не пропускать. Если нужно наложить, выворачиваем наизнанку. Как положено, белой поверхностью накладываем. Если рана небольшая, второй точно так же кладем, прибинтовываем. И эти пакеты выпускаются в двух версиях: с обычным марлевым бинтом и с бинтом эластичным. Да, его немного. Но зафиксировать повязку вполне хватает. Поэтому, если кому-то выдали такой пакет или такой, я не редко слышу, что нам выдали старье. После наших занятий вот этим старьем у ребят забиты все карманы. Потому что, когда научились этим делом работать, бегают и говорят, дайте еще. На самом деле все хорошо работает. Следующий вариант – Бандаж фирмы Аполо. Скажу сразу, я его не люблю, но он работает. Вот он реально плохо впитывает, но работает, если правильно все сделать. Эластичный бинт. Одна подушечка стационарная, вторая подушечка подвижная. В чем его очень большой недостаток, помимо того, что плохо впитывает бинт. Основной его недостаток, я считаю, это маленькие подушечки. Если бы сделали как в советском варианте, как в АВ-3 раскладные, было бы вполне бы себе пригодное для работы изделия. Эластичный бинт, да, предпочтительнее марлевого. Можно наложить повязку на культю. Не надо осваивать дисмургию в каком-то ее полном объеме. Можно не умеючи наложить повязку на голову. Не надо вязать чапец, шапочки Гиппократа. Даже неопытный боец вот таким бинтом худо-бедно забинтует. Так называемые израильские варианты перевязочного пакета. Конкретно это дешевая китайская версия, специально купленная для тренировок. Потому что все, что дорогое, хорошее, все уже там вот, раздарено, подарено и воюет. Замечательная вещь, примечателен наличием аппликатора давления. Тоже вкратце просто объясню, что такое аппликатор давления. Когда нам нужно создать давление на рану, мы его просто создаем обратным ходом бинта. Забинтовали, закрепили. Тоже не буду останавливаться на правилах наложения. Возможно, в следующий раз. Еще необходимая, на мой взгляд, вещь в аптечке военнослужащего – это эластичный бинт. Вот такой вот есть специальный бинт для фиксации повязок. Это не тот классический эластичный бинт, большой и толстый, хотя я больше предпочитаю их. Но, тем не менее, 2 метра в таком формате, после того, как вы наложили перевязочный пакет обычный, дополнительно зафиксировать эластичным бинтом для фиксации повязок, очень хорошо работает. Если кончились перевязочные пакеты, можете взять просто стерильные салфеточки, накидать на рану и таким бинтом зафиксировать. Винт такой должен быть. Медицинская косынка, уже упомянутая. Замечательная вещь, помимо жгута, может использоваться как импровизированное средство для наложения повязок. Можно сложить ее во что-то напоминающее бинт, забинтовать. Можно наложить давящую повязку. Очень удобно в случае, допустим, ранения в кисть, когда что-то прилетает, разносит. Можем просто собрать все это дело в кучку, завязать. Худо, бедно, жгут наложен, кровь не течет. Конечность более-менее защищена от воздействия внешних факторов. По крайней мере, дополнительные страдания раненому при транспортировке не оказывает. Завязали, в петелечку привязали, ручка подвешена. Шина. Но этот э, экземпляр, скорее всего, больше для медиков, для санитаров. Э, сегодня мы рассматривать не будем комплектацию аптечки стрелка-санитара, но если есть возможность, если где-то увидите, либо себе в аптечку, а лучше отдайте медику. Если у вас есть, отдайте медику своего подразделения. Очень часто э, огнестрельные ранения сопровождаются переломами. Переломы тяжелые, переломы оскольчатые. Переломы опасные, может, могут образовывать так называемые вторичные осколки, когда поражающий элемент попадает в кость, разрушает ее, осколок от кости, являясь уже вторичным осколком, повреждает артерию, человек погибает от кровотечения. Поэтому все огнестрельные ранения, если есть подозрение на перелом, мы дополнительно фиксируем шинами, чтобы во время транспортировки не причинять вторичных повреждений. 70% раненых умирают от потери крови. Рассмотрим комплектации аптечек. Первый вариант. Аптечка, разработанная мной специально для дружинников и для территориальной обороны, которая только-только начинает создаваться. Ее особенность заключается в том, что она собрана в рамках 477 приказа Минздрава, по, в котором рассматривается оказание именно первой помощи гражданскими лицами. Сильно не буду расписывать, останавливаемся вкратце. Жгут эсмарха. Перчатки. Перчатки обязательно должны быть и в боевой аптечке, и в гражданской, для того, чтобы защитить в первую очередь себя от крови раненого. Неизвестно, что у него там за болячки. Маркер для фиксации времени наложения жгута. Ножницы. Не для того, они здесь лежат, чтобы срезать одежду с пострадавшего, а для того, чтобы где-то что-то отрезать, бинтик, ремень там. В общем, не надо в гражданской жизни одежду с людей срезать. Маска. По приказу должна быть в аптечке. Спасательное одеяло. Лейкопластырь. Пара бинтов, еще одни перчатки, перевязочный пакет, набор лейкопластырь бактерицидных, индивидуальный противохимический пакет ИПП-11. Очень полезная вещь для смывания с лица иритантов из газовых баллончиков, отравляющих веществ и для наложения противоожоговых повязок. Дальше, боевые аптечки. Рассмотрим эшелонирование. Во-первых, первый эшелон по одному жгуту в каждом кармане. Кстати, вот даже вот, просто не знаю, но вот жгут в кармане лежит один. Почему жгуты в каждом кармане? Идем ночью в туалет, взяли с собой автомат. Вот это все осталось на броне на разгрузке, что-то прилетело, кругом хаос дым, грязь, кровь никто нам помощь не окажет жгуты у нас в кармане турникет или жгут в подсумке где-то на груди, на животе у всех бойцов подразделения это все должно быть однообразно чтобы каждый мог оказать помощь пострадавшему из его аптечки своей аптечкой мы помощь пострадавшему не оказываем тоже тема для другого разговора значит подсумок в нем турникет Останавливаться долго не буду. Основная аптечка, второй эшелон, размещается также однообразно у всех бойцов подразделения. Как правило, где-то либо сзади, либо со слабой стороны на левой руке, но у всех размещается однообразно. Не надо пихать в боевую аптечку очень много и того, чем я оказываю вам помощь, пользоваться не буду. Потому что, когда я подбегаю к раненому, вскрываю его аптечку, и у меня под ногами ковер из медикаментов и еще всяких ништяков, меня это очень сильно отвлекает, особенно какие-то ништяки, которых я еще раньше не видел. Вот. А я должен оказать помощь. Состав индивидуальной аптечки. Очень сильно рекомендую. Щиток для глаза. Когда мы при ранении глаза... Накладываем повязочку, для того, чтобы не впиталось, что произошло со мной, содержимое глаза в перевязочный материал, накладывается специальная накладочка. После этого либо лейкопластырем, либо перебинтовываем. На деталях тоже останавливаться не буду. Жгут еще один, обязательно. Минимум вообще средств остановки кровотечения, либо жгуты, либо турникеты у бойца должно быть 4 штуки. И обязательно один из них должен быть именно резиновый жгут, либо полимерный, либо еще какой-то. Тоже нюансы наложения давящих повязок, жгутов на узловые соединения. Шея, пах, подмышки. Два перевязочных пакета. Перчатки, лейкопластырь, бинт эластичный, ножницы. Билпак. не будем останавливаться, дается при ранении, обезболивает, предотвращает, предотвращает первичное инфицирование раны. Ну, скажем так, чуть-чуть, но помогает. Над этим все смеялись, пока, когда мы говорили, что должна быть в аптечке военнослужащего, пока не объявили мобилизацию, пока не стали участвовать в боевых действиях ребята с Кавказа, если вы хотите хорошо залепить дырочку в груди, но сухую станочком лишний волос сбрить все-таки придется. Смешно, но жизнь спасает. Витаминки в шприцах-тюбиках очень сильно рекомендую в пробирочку 15-миллилитровую для сбора биологического материала. Для того, чтобы шприц-тюбик не раздавить. Уже озвученный индивидуальный противохимический пакет. Пара Накладок, окклюзионных, показанных при пневмотораксе на грудь. Спасательное одеяло. Всегда раненого укутаем. При снижении температуры ядра тела ниже 35 градусов у нас перестают работать некоторые факторы свертываемости крови. Раненый у вас просто вытечет. А еще в физрастворчиках, туда по глупости налил пол-литра, получили кагулопатию разведения, плюс гипотермия, раненый вытекает. Маркер. Для обозначения всех медицинских манипуляций. Но у меня в вакуум упакована медицинская косынка. Все. Это все, что у вас должно быть во втором эшелоне. Не надо туда накладывать декомпрессионные иглы. Вы все равно ими не сможете работать, а мне она не нужна. Я проведу декомпрессию грудной клетки периферическим венозным катетером. Третий эшелон. Это то, что лежит у вас в рюкзаке и том, чем, то, чем вы пользуетесь в расположении части. Здесь вся ваша терапия, все ваши таблеточки, которыми вы пользуетесь. Здесь запасные перевязочные пакеты, запасные жгуты, щипчики для ногтей. Специально, обратите внимание, формат. Я не стал брать свою аптечку третьего эшелона, чтобы показать, что все это не так дорого. Можно просто засыпать отдел в пакет. Не буду надолго останавливаться, просто перечислим. Еще одна косынка, пара эластичных бинтов, перевязочный пакет, обычные бинты. Хлоргексидин. Обратите внимание, во втором ушло у него нету. Мы не обеззараживаем раны на поле боя. Перчатки. Набор лейкопластырь бактерицидных. Лейкопластырь рулонный. Противоожоговый гель. Противоожоговая повязка. Набор салфеток спиртовых и с хлоргексидином. Левомиколь. Очень рекомендую наше все. Глазки. Капельки в глаз сульфацил натрия, гидрокортизон, потому что в глаза летит много всякой гадости. Вымывать, снимать воспаление нужно. Бониоцин. Нет денег на баниацин купить обычный стриптоцид в порошке. Бетадин. поведон йод. Водный раствор йода, который можно лить, в том числе и в открытые раны. Глазолин. Капля для носа. Бальзам «Звездочка» от укуса комаров, от насморка, очень хорошо помогает. Регидрон. Иногда приходится пить воду дождевую или талую. Не везде есть нормальный подвоз воды. Пакет на 5 литров растворили, вкус попортит, здоровье прибавит. Тальк от опрелости, от потертостей. Вазелин. Зимой тоже вещь необходимая. Губы смазать, чтобы не обветривались. Лицо смазать, чтобы не обмораживалось. Иногда ноги смазать перед длительным маршем, чтобы избежать натертостей. Таблетки для обеззараживания воды. Они есть в кармашке во фляге. И дополнительно еще запас здесь. Термометр. Тоже очень сильно рекомендую. Маркер. Ножнички. Больше для повязок, это не для одежды. Ликопластырь, отрезок, бинты, где-то что-то. И джентльменский набор инструментов тоже считаю необходимым. Обязательно должен быть. Сейчас зима, уже не сильно актуальна клещедерка. Часто приходится с ребят снимать клещей. Иголочки, скарификаторы и ланцеты. Для поддевания какой-нибудь заноски. Щипчики для ногтей. Может очень сильно выбесить заусенец на пальце, который образовался не вовремя. Начинают грызть зубами, получают воспаление. Щипчики для ногтей. Лучше две штучки, а одни еще в кармашке, если кто-то умеет, понимает, растяжки снимать. Ножнички и пинцетик. Вот На днях видел, как один мобилизованный пытался зубами вытащить занозу. А потом вокруг него бегло еще 10 человек, как стадо обезьян. И у кого ногти длиннее, пытались занозу вытащить. Для этого есть пинцет. Не надо придумывать. Ну и это у меня чисто моя медицинская пару лезвий скальпеля. В общем-то все. Это у нас был третий эшелон. Как я уже говорил, я являюсь инструктором по медицинской подготовке курса тактической подготовки воин. Автор этого курса Евгения Лукашенко, город Симферополь. Занятия проводятся несколько раз в год. Мы обучаем гражданских лиц, добровольцев, военнослужащих основным навыкам выживания и в гражданской жизни, и на поле боя. На данный момент мы работаем уже больше месяца с мобилизованным составом, обучаем их навыкам оказания первой помощи и другим навыкам выживания найти нас можно вконтакте смотрите просто курс воин симферополь евгений лукашенко добро пожаловать на курсы